Марш памяти Бориса Немцова, традиционное мероприятие, которое проходит сразу в нескольких городах. На территории Российской Федерации, естественно, не обошло внимания и Санкт-Петербург. Мы сейчас находимся на площади у Финляндского вокзала, и пока подтягиваются митингующие. Главные участники мероприятия уже здесь, как вы можете видеть за моей спиной, сразу несколько машин спецтехники. Они буквально окружили площадь Ленина. По нашим подсчетам, где-то несколько сот полицейских планируют охранять это мероприятие но посмотрим, что будет ведь э, марш мирный и несмотря на то, что власти не согласовали шествия мероприятие в любом случае состоится и ничто этому не сможет помешать это наш это наш это наш Ну что ж, митинг начался, выступают разные спикеры на сцене, мы даже увидели а, музыкальное сопровождение небольшое. Давайте узнаем, кто сегодня пришел и что они думают. Я сегодня здесь, потому что мне кажется очень важным а, выходить и ну, напоминать, и показывать власти, что вообще-то мы не забыли ни одно из ее преступлений, в том числе убийство Бориса Леницова. В России, несмотря на разные политические взгляды, Людей не должны убивать за это. Поэтому я в знак солидарности, в знак памяти Бориса Немцова, каждый год прихожу на эти акции. Нам нужно всем чувствовать, что мы граждане одной страны. Есть закон, который должен работать. И он должен быть для всех. Спасибо. К сожалению, те, кто остались дома, выбрали то, что происходит сейчас. Значит, им нравится то, что происходит в нашей стране, к сожалению. Ну, или, Мне наверное, нет. не смогли прийти. Мы тешимся надеждой, что у них просто воскресные дела. Расскажи, пожалуйста, про эту акцию, что она из себя представляет представляет, и что вы хотите сказать этой акции? Ну, это ежегодный визит памяти Бориса Немцова, и я думаю, много пришло просто почтить память или выразить свое мнение о том, что это ненормально бывать людей по политическим мотивам, в принципе, либо репрессии, это ненормально. После общения с Борисом Немцовым у меня сложилось очень благоприятное впечатление об этом человеке лично. Я до этого очень много про него и читал, и слушал. Слушал абсолютно разное, там, и плохое, и хорошее, и то, что он, то, что он поднял Нижегородскую область, и то, что он был честный политик как и то, что он там, либерасты, разваливают растишку Но после того, как я поговорил с Борисом Немцовым лично, мы э, там где-то часа полтора с ним разговаривали. У меня это человек, от которого исходило очень много энергии, при том такой позитивной энергии. И вот э, эта энергия до сих пор меня, в частности, и подогревает и сегодня, спустя несколько лет после того, как его с нами, к сожалению, не стало. Ну что же, акция подошла к концу. Как мы видим, люди уже расходятся, но политическая история продолжается. И мы идем в прекрасную Россию будущего. А с вами были Денис Кабаков и Александр Конзуревский, канал «Штаб» Санкт-Петербурге.